Всем привет! В эфире Универньюз а в студии Дианы Желенкова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Обсерватории Казанского университета планируют внести в список ЮНЕСКО. Ученые НАСА нашли на Луне источник жизни и самый ценный ресурс. 28 октября стали известны результаты предметных рейтингов лучших университетов мира 2020-2021 годов по версии Times Higher Education. По итогам рейтинга Казанский университет по предметному направлению образования поднялся на 4 пункта по сравнению с прошлым годом и занял 90-е место в мире, а также впервые был представлен в направлении компьютерной науки. А теперь к другим новостям. По мнению экспертов, Казанская астрономическая обсерватория относится к числу уникальных объектов мирового значения. Чем она интересна для ЮНЕСКО, узнаете в следующем сюжете. В мире существует множество объектов, так или иначе имеющих значение для мировой астрономии. Стоунхендж, Китайский обсерваторий, Дельфийский оракул и многое другое. В России тоже есть интересные объекты. Так, обсерватории Казанского федерального университета планируют нести в список ЮНЕСКО к 2022 году. Причем к уникальным объектам мирового значения планируют нести как Казанскую городскую обсерваторию, так и Астрономическую обсерваторию имени Энгельгарда, находящуюся за городом. Еще десятилетия назад ученые Казанского университета, в первую очередь астрономы, вышли с инициативой включения объектов астрономического наследия в номинацию ЮНЕСКО астрономии и всемирное наследие эти обсерватории сохранили полностью и свой инструментарий а самое главное здесь продолжаются и научные исследования и образовательный процесс наши студенты физического института, получают квалификации в области астрономии и астрофизических исследований. Интерес для ЮНЕСКО представляет Казанская городская астрономическая обсерватория, находящаяся во дворе главного здания КФУ и построенная в 1810 году австрийским астрономом Йозефом Юганом Литровым. Обсерватория, где сейчас располагается кафедра астрономии космической геодезии, она интересна тем, что в она самая старейшая обсерватория на нашей территории. Но все астрономические наблюдения в Казани как раз и начались в здании вот этой а, обсерватории. Также особым интересом для ЮНЕСКО пользуется астрономическая обсерватория Энгельгарта. Ее построили за городом, когда казанские астрономы поняли, что в городе становится трудно наблюдать за звездным небом. Чем же наша обсерватория в этом плане для ЮНЕСКО важна? тем, что она выполняла свое время Научные проекты совместные и с зарубежными партнерами, которые были посвящены исследованию э, звездных положений, которые были направлены на то, чтобы определять соответствующие астрономические, постоянные. Это были такие крупные международные проекты. Это исторический такой вот факт, то что эти были э, программы. На данный момент в университете продолжаются подготовительные работы по включению обсерватории в список ЮНЕСКО. В Доме правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров ООО Холдинг. Вел заседание президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В работе также принимали участие премьер-министр Республики Алексей Песошин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. На заседании были рассмотрены итоги работы нефтегазохимического комплекса Татарстана за 9 месяцев текущего года. К другим новостям. Врачи утверждают, что время вакцинации в самом разгаре, поскольку пик заболеваемости гриппом приходится на январь. Тем временем в университетскую клинику Казанского университета поступило 4800 вакцин против гриппа. Совигрипп. Все подробности в сюжете.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 В этом году Казанский университет отмечает свой десятилетний юбилей в статусе федерального и, конечно, свое 216-летие с момента основания. В честь этих событий стартовал масштабный конкурс. Все подробности далее. А какое твое любимое место в КФУ? О нем ты можешь рассказать, присоединившись к конкурсу под названием «Мой уникальный федеральный». К участию приглашаются все – студенты, сотрудники и выпускники.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 Все мы знаем, что вода – источник жизни. Но что, если он будет обнаружен не только на нашей планете, но и за ее пределами? Например, на нашем ближайшем соседе – Луне. На Луне есть вода, подтверждает НАСА. Его совместный с Германией проект стратосферной обсерватория Софии», созданная на базе самолета «Боуинг-747», установил, что молекулы воды находятся в кратере Клавиос. Несмотря на то, что концентрация воды там очень мала, менее полулитра на квадратный метр, ее достаточно для проведения многих технологических процессов на поверхности Луны. Это вода, а не какие-то элементы гидроцированных минералов которых H2 содержится в связанном состоянии, которые очень сложно добывать. Из э, этого количества воды получать топливо для ракет с водоразом полезного ископаемых на э, Землю и также возможно запуск ракеты на Марс, если топливо, обоснованное разложение воды на водород и кислород, э, будет готовиться на поверхность румы. Первые залежи воды в виде льда были определены еще 10 лет назад на северном и южном полюсах спутников в глубоких и тенистых кратерах. Но открытие ученых НАСА примечательно тем, что вода была впервые найдена на солнечной стороне Луны, ее экваториальной части. К тому же ее казалось в два раза больше, чем предполагалось. Все это повышает удобство посадки космических аппаратов и дальнейших действий для производства топлива и других технологических процессов. Значит, миссия, здесь самая важная, наверное, сейчас программа, это американская программа «Артелис», называется, которая в 2022 году прилетят спутники, зонды. Для исследования уже конкретных мест посадок и конкретных мест от выбора. Для а, анализа полезных ископаемых, и в частности полезных ископаемых это и вода, для а, технологических нужд. Напомним, что ранее Японское агентство аэрокосмических исследований Джакса заявило, что намерено к 2035 году построить завод по производству водородного топлива на Луне. Диана Жилинкова, Универ Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!